И всем привет, с вами Докан. И сегодня мы будем создавать вирус-шутку с помощью блокнота. Для этого нам нужно создать текстовый файл. Так, где он у меня, текстовый документ? Вот. Пишем собака. Эта команда обеспечит это. Не появление других команд на экран, а собака вот эта. чтобы этой команды тоже не выводилось. И чтобы пользователь ничего не запалил. Потом пишем шутдаун минус Т. Так, Т это время. Сколько, например, напишем в секундах, в часе. Сколько у нас? Три шестьсот, да? Например, если мы хотим в школе выключить комп, там куда-то учитель хочет написать там, презентацию, херацию, пишем, например, три шестьсот делим на два, тысяча Нет, давайте пораньше тысяча двести. Так, так, так. Еще эту команду надо, нужно обязательно прописать. Можно, конечно, еще ввести длинную команду, которая будет выключать... Ой, запускаться при запуске компьютера. И получается, компьютер будет выключаться полчаса каждое. Но это мы сейчас не будем делать. И чтобы... И я забыл. Вот, Когда сохраняем этот файл, сохранить как... Пишем какую-нибудь фигню вообще. Не обязательно или здесь выбираем все файлы. Пишем .bat. Сраный какая-то херня. Сохраняем. Вот он у нас. После того, как мы запустим, у нас выключится компьютер. Но я его запускать не буду. Вы проверите на своем компе или на компе друга. Или вообще в школе, как я обычно это делаю. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.